Я человек, нареченный своими отцом и матерью именем Павел, по отцу Георгиевич, великий сын великого рода отцов, предков Акишор, связанный узами с великим родом Бежан, провозглашая себя с момента своего рождения и на все времена человеком, наделенным совестью, честью, достоинством, гордостью и справедливостью.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 «Мой род уходит корнями в глубину веков. Нет места на земле, на котором не жили мои предки. Нет такой силы на земле, которая способна запретить мне поклониться святым следам своих предков». Где бы они ни находились, я не признаю границ и ограничений, я не признаю разделение моего великого рода и моего народа на части. С этого дня я призываю свой род и свой народ, встаньтесь и воссоединитесь в духе братства и родства. Это наша земля и наш мир. Я есть суверен, носитель высшей власти, данной мне от рождения».